Полковник Раде Адамович от Республики Беларусь. Генерал-майор Андрей Некрашевич от Азербайджанской республики. Полковник Сакит Вердиев. И от Республики Казахстан генерал-лейтенант Амир Халиков. Считанные секунды, фактически до старта, я представляю экипажи этого заезда. Дорожки обозначены справа налево, с первой по четвертую. И на правом фланге танк зеленого цвета. Республика Казахстан. Командир танка. Капитан Ермахан Кудайберген. Наводчик-гибератор. Сержант третьего класса. Рустам Малдашев. Механик-водитель. Младший сержант Боимбет Бадесов. Республика Казахстан. Танк зеленого цвета. На танке синего цвета. Третий экипаж. Азербайджанской республики. Командир танка. Прапорщик Софияр Асланов. Наводчик-оператор. Прапорщик Джейхун Шихзадаев. И механик-водитель. Прапорщик Вахдат Асадов. Азербайджан. Танк синего света. На желтом танке в индивидуальной гонке выступает команда республики Беларусь. Командир танка. Лейтенант Михаил Ланкевич. Наводчик-оператор. Старший прапорщик. Денис Моисеенко. Механик-водитель Ефрейтор Андрей Зелевич. Беларусь. И на левом фланге танк красного цвета. Сборная Республики Сербия. Командир танка. Старший лейтенант Никола Иванович. Наводчик-оператор младший сержант. Доротей Савич. И механик-водитель-младший сержант Боян Маркович. Итак, звучит сигнал на полигоне Алабина. Поэтому сигналы экипажа занимают штатные места в танках Т-72Б3. Все экипажи в этом заезде участвуют на танках, российских танках, э, в трем командам. Российская Федерация предоставила танки для участия в конкурсе. Это Сербия, Азербайджан и Казахстан. Сборная Республики Беларусь традиционно прибывает со своими танками, закупленными в Российской Федерации, но уже те, которые стоят на вооружении в республике, на них же команды и тренируются, и выступают. На экранах танк желтого цвета. Сборная Республики Беларусь. Старт не одновременный. Первыми будут стартовать представители Казахстана. Итак, сейчас главный судья соревнований, генерал-майор Александр Глазков принимает доклады от э, судей и тренеров о готовности. Командиры танков докладывают на судейскую вышку о том, что готовы начать движение. А, все в порядке. Танки исправные. Можно начинать заезд. Итак, команда Казахстан. Но если дословно, то сейчас главный судья соревнований говорит: зеленые по маршруту соревнования. Вперед! И команда Казахстана отправляется на трассу индивидуальной гонки. Третий экипаж. Друзья, еще раз повторюсь, сегодня крайний день индивидуальных заездов. Завтра уже состоится церемония жеребьевки команд, которые прошли следующий этап. Полуфинал эстафета. Первое препятствие, которое ожидает всех танкистов перед выполнением первой огневой задачи, это змейка. Давайте понаблюдаем за работой механика водителя казахской команды. задача у каждого препятствия стоит полевой арбитр, который наблюдает внимательно за преодолением э, каждым экипажем препятствий. Если экипаж справляется с задачей, то он поднимает белый флаг. Если было нарушение, то экипажу придется зайти на пит-стоп. Это площадка штрафного времени, где как раз-таки за нарушение порядка преодоления препятствий экипажу придется тратить и терять драгоценные секунды. Наблюдает за работой своих подчиненных, своих танкистов, тренер сборной Казахстана. Загрузка боеприпасов. Три штатных артиллерийских выстрела. Основных, за основные три артиллерийских выстрела загружается именно здесь, на участке загрузки боеприпасов. В последующем, после загрузки боеприпасов, экипаж докладывает, командир танка докладывает о готовности продолжить движение. Выходит на рубеж ведения огня. Ведет огонь по трем мишеням номер 12, имитирующих танки противника. Ну а после этого в случае не поражения любого количества из мишений предложенных будет использовать дополнительные боеприпасы. Надеемся, что не понадобятся дополнительные боеприпасы сборной Казахстана, да и всем сборным Азербайджана, Беларуси, Сербии. Хотелось бы видеть максимум попаданий, максимум пораженных мишений. Итак, мишень в поле 1600 метров. Наводчик-оператор ведет поиск цели. Как только цель обнаруживает, открывает по ней огонь. Немного поворачивает башню вправо. Что цель прекрасно видна, просматривается. Очень хорошая погода. Итак, выстрел! Есть yes, цель! Ну что ж, великолепная работа. Наводчик-оператор сборной Казахстана справляется с первой мишенью. Впереди еще две 12, мишени 12. номер 12. И вот уже 12. вторая мишень в поле. Дальность до цели 1700 метров. Выстрел И есть цель. Вы посмотрите, как метко бьет в центр цели. Второй выстрел, второй четко центр мишени номер 12. Итак, мишень на дальности 1800 метров. Ну что ж, удастся ли справиться с, с задачей не использовать дополнительные боеприпасы? Да, удастся! Ну что ж, можно продолжать движение по трассе конкурса без дополнительных боеприпасов, без штрафных кругов. Как раз-таки за непораженные мишени экипажам назначаются штрафные круги, как и в, класс в классическом биатлоне. А здесь на трассе конкурса две, штрафны, э, две штрафных дистанции, длина ее 500 метров, стартовал. Экипаж Азербайджана, друзья, и вот уже механик-водитель на первом препятствии. Участок маневрирования. Нужно осторожно и внимательно, внимательно лавируя между ограничительными столбами выйти в ограниченный проход, не зацепив ни одного столба. Ну, отдельно хотелось бы отметить, команды первого дивизиона в этом году все, безусловно, все стали на голову выше, Еще лучше подготовлены в этом году и э, такой биатлон нас все больше и больше радует, друзья мои. Второй дивизион, э, там развернулась просто невероятная борьба за прохождение в первый, ведь по завершению э, выступления всех команд составляется общий рейтинг, на основании которого как раз таки и будут поделены команды э, по дивизионам в следующем году. Поэтому у команд, участвующих в первом дивизионе, э, есть шанс вылететь попросту во второй дивизион. А давайте посмотрим в повторе блестящую работу казахской сборной. Итак, хорошо. Все три выстрела. Никаких сомнений видно прекрасно. Да, бывают моменты, когда попадает в нижнюю часть мишени, в самую кромку. Для этого мы имеем возможность посредством повторов заместителя руководителя конкурса Александра Кандалова по видеоповторам. Мы можем наблюдать фактически все, абсолютно все задачи танкового биатлона в режиме онлайн. Загрузили боеприпасы сейчас. Представитель азербайджанской команды заводит двигатель, докладывает командир танка о том, что готовы начать движение. Ну что ж, пожелаем удачи сборной Азербайджана, тренер. Саки Твердиев, полковник Саки Твердиев сейчас на экранах болеет, волнуясь за свою команду, за свой экипаж. Очень сильная команда. И сейчас, друзья мои, ну я бы сказал, идет борьба за прохождение не только в полуфинал, а уже и финал. Финал состоится 4 числа, но знаем мы самые сильные команды. В финале останется их лишь только четыре. Итак, мишень в поле. Что ж, наводчик-оператор готовится открыть огонь. Огонь ведет поиск цели. Второй экипаж сборной Азербайджана идет на 10 строчке. Поразил три мишени номер 12. В целом сборная Азербайджана очень хорошо отстреляла по 12-м мишеням. Первый экипаж две мишени поразил. Второй экипаж 3. Это время отсечка по времени. Выстрел! Недолет. Отсечка по времени. Команда Казахстана завершила первый круг. Время 5 минут 53 секунды. Азербайджану придется использовать один дополнительный штрафной боеприпас. Штатные 125-миллиметровые артиллерийские выстрелы. Итак, вторая мишень в поле, Ну что ж, нужно собраться. Тренерский штаб корректирует введение огня своего экипажа, своего наводчика-оператора. И вот он выстрел. Ну хорошо. Справляется с волнением. Пока один штрафной боеприпас. Но, тем не менее, используя дополнительный боеприпас, есть шансы, что команда справится. И с этой мишенью не будет необходимости заходить на штрафной круг. Итак, третий выстрел, третья мишень. Но нет, два дополнительных снаряда придется использовать. Друзья мои, для фиксации результатов огневого поражения, помимо возможности повторов, видеофиксации, после каждого заезда весь состав судейской коллеги выдвигается на осмотр мишени. Давайте посмотрим в повторе ведение стрельбы наводчикам оператором сборной Азербайджана. Итак, первые... Нет, это как раз-таки результативный, прошу прощения, это результативный второй выстрел. А вот Брусвер, а ниже взял наводчик-оператор, не удалось справиться с целью. Ну что ж, пожелаем удачи, загружает дополнительный артиллерийский выстрел. 16 килограмм, он весит 16 килограмм, и действительно непростая работа. Вот так вот взять пудовую гирю, поднять над головой, передать ее наводчику-оператору. Он в свою очередь передает командиру танка, тот загружает боеприпас. Закрывает люки сейчас. Командир танка должен доложить о том, что готовы открыть огонь. Итак, мишень уже в поле. Мишень уже стоит. Все готово для того, чтобы ее азербайджанский экипаж поразил. Остается лишь только собраться, вспомнить все, чему научили тренеры, преподаватели в очень сильной школе танкистов Азербайджана. Мы знаем, что действительно в Азербайджане очень хорошая школа Танкистов. И э, это доказывает неоднократное участие в финале азербайджанской сборной. В прошлом году э, участвовали в финале, заняли четвертое место. Итак, готов к ведению огня. Мишень в поле. Два штатных артиллерийских выстрела загружены. И вот он первый. Есть цель. Хорошо. Так, держать. Так, держать еще одна мишень, с ней обязательно нужно справляться. 22 минуты 51 секунда. А лучший результат у азербайджанской сборной пока показал второй экипаж. 22.51. В целом лучший, лучший результат в индивидуальной гонке. 19-18 у России. цель. Хорошо, вперед! Вперед и только вперед! Сегодня немало количество азербайджанских болельщиков на полигоне Алабина. Я уверен, и в эфире телеканал «Звезда» также... Огромное количество тех, кто переживает за сборную, смотрят, наслаждаются танковым биатлоном ну и, конечно же, желают удачи своим танкистам. Сборная Беларуси преодолевает уже смейку. Но здесь нет проблем. Хорошая работа. Наводчик-оператор справляется на отлично. Фа, прошу прощения, механик-водитель. Наводчик-оператор готовится к выполнению своей задачи. А пока... Командир танка Казахстана поражает мишень номер 25. Мы наблюдаем на экранах. Это мишень, имитирующая вертолет противника. Дальность до нее 900 метров. При э, поражении данной мишени срабатывает фаер. Вот мы наблюдаем как раз таки, как он ярко полыхает, дымится. Командир танка Ермахан Кудайберген. 25 лет ему. Поражение села Кайдара. Сегодня болеет за Ермахана, любимая жена Ельнура, сын Арман. родился -то сын Арман, когда уже папа поехал на танковый биатлон. 4 августа родился сынок. И сейчас, ну, наверное, не все понимая но уже, я уверен, смотрит танковый биатлон и болеет за своего любимого отца. Итак, загрузка боеприпасов в сборной Республики Беларусь. Друзья мои, пока белорусская команда... Точнее сказать, экипаж, один из экипажей белорусской команды на шестой строчке. Лучший на шестой строчке. 20 минут, 27 секунд показал второй экипаж Республики Беларусь. А вот первый экипаж на 12 строчке. Немного хуже выступили. Вся надежда сейчас на третий экипаж. Удастся ли занять одну из призовых строчек индивидуальной гонки? Безусловно, победа в танковом биатлоне. Это победа в эстафете. Но есть отдельная номинация. Индивидуальный зачет. И мы, конечно же, награждаем победителей в индивидуальном зачете в каждом дивизионе. цель Хорошо. Ну что ж, по касательно фактически. По острию ножа, можно сказать, прошел. Очень низко. Очень низко. Выстрел. Есть цель. Вторая мишень поражена. Хорошо белорусы идут. И третья мишень в поле. И вот она прекрасно видна. 1800 метров. Отсечка по времени. Азербайджан преодолел круг 8.30. Есть цель. Хорошо, белорусы. Вперед, вперед и только вперед. Но ежегодно, ежегодно наши э, белорусские братья демонстрируют высочайшую подготовку. Высочайшую подготовку. Немного не хватает до первого места в эстафете. Но, тем не менее, команда всегда в финале. Команда всегда в призах. Поэтому мы желаем и в этом году оказаться. Было бы призовых больше мест, бы с удовольствием всех награждали. И, безусловно, медали бы хватило бы на всех. Но правило есть правило. Первое, второе, третье место в каждом дивизионе являются призовыми. Итак, преодоление препятствия. Змейка с сербской сборной. Выходит, выходит из препятствия. Белый флаг поднял полевой арбитр. Хороший поворот, здесь нельзя допустить заноса. Повтор стрельбы сборной Республики Беларуси. Беларуси нам обещает показать повтор. Разряжание пулемета сборной Казахстана. Вышли из сброды. Препятствие брод, ну, скажем, не вызывает трудностей у экипажей. Одно из самых ярких и красочных преодолений как раз-таки препятствия брод. Отсечка по времени. Казахстан завершает второй круг. Давайте посмотрим на время 13 минут и 15 секунд. Хорошо идет. Хорошо идет сборная. Яркое выступление каждый год демонстрирует нам команда Казахстана. В прошлом году развернулась просто невероятная борьба в полуфинальном этапе эстафеты. Борьба шла за прохождение финал и боролись Азербайджан с Казахстаном. Ну, Удалось азербайджанской сборной войти в финал и поучаствовать. Итак, внимание, вот повтор. Сборная Казахстана. Друзья мои, ну да, это нарушение. Несмотря на то, что пулеметная лента уже была пуста, стрелять, как говорится, было нечем, но, тем не менее, есть правило. Обязательно нужно было сначала разрядить, а потом уже поворачивать. За это сейчас главный судья соревнований назначил казахстанской сборной один штрафной круг. Это нарушение, и, безусловно, экипажу придется понести наказание за допущенную оплошность, скажем, один круг штрафной, это около одной, одной минуты, друзья. Итак, ну а мы в эфире телеканала «Звезда». С вами комментатор танкового биатлона Николай Федоров. И прямо сейчас одна из самых важных и главных задач в индивидуальной гонке танкового биатлона боевая стрельба из танковой пушки по мишеням номер 12. В исполнении сербской сборной наводчик-оператор будет вести боевую стрельбу. Это младший сержант Савич Доротей. Мы 24 года впервые участвует танк в биатлоне Савич. В целом полностью обновились две команды. Есть цель! Синяя мишень поражена. Это сборная Азербайджана. Пройдет мимо штрафного круга. У Сербии не уд... нет поражения. У Сербии нет поражения цели. Рикошетом, вы видите, пробивает мишень. Но это, конечно же, не, не зачет. Это не зачет. Должно быть четкое попадание в цель. И ровная пробоина от 125 миллиметрового снаряда. Азербайджан справился с 25-й мишенью. Еще раз напомню, вертолет был поражен, сработал фаер. Мы наблюдали. В случае, если вдруг фаер не срабатывает, все же техника иногда бывает, она э, подводит. Пусть и очень редко. Для этого специально э, и выдвигается на осмотр целей судья э, каждого заезда. Осматривает визуально, ну и после уже подтверждения визуального э, поражения цели, либо не поражение. Подводятся окончательные итоги. Есть цель. Вторая мишень поражена. Что ж, ликуют болельщики. Тренер сборной сейчас э, ведет наблюдение в бинокль. Э, на прямой связи со своим командиром танка. Корректирует ведение огня. Итак, фактически не дыша сейчас все болельщики... Наблюдает за выполнением огневой задачи. Один штрафной боеприпас придется использовать как минимум уже сербской сборной. Выстрел. Есть цель. Хорошо. Один штрафной боеприпас придется использовать. Я думаю, новичек оператор справится с этой задачей. Поразить первую мишень. А пока мишень зеленого цвета. Это третий круг. Сборная Казахстана готовится открыть огонь по мишене номер 9, имитирующей ручной противотанковый гранатомет. Дальность до цели 700 метров. Ведет стрельбу наводчик-оператор. 15 боеприпасов. Выделяется в трепезге. Хорошо. Разбивается стекло на мишени. Каждая мишень оборудована стеклом для визуального, э, визуальной оценки поражения Мишени. Хорошая работа, великолепная работа сборная Казахстана. 5 из пяти мишени поразил уже. 5 из 5. Ну что ж, это действительно команда, достойная первого дивизиона, достойная, до да финалов финала в целом. Много команд достойных, сильных. продолжает делиться опытом друг с другом, каждый год набирают и набирают обороты танкисты в части, касающейся своей подготовки. Итак... Один дополнительный боеприпас загружает. желтые. Есть цель. Сборная Беларуси поражает мишень номер 25. Поражает мишень. Ярко сияет фаер. Говорит о том, что белорусская команда справилась с этой задачей. Командир танка Михаил Ланкевич. Ему 22 года. С 2016 года в вооруженных силах. Впервые участвует в танковом биатлоне. Увлекается армейским рукопашным боем и чтением книг. Ну что ж, пока ты... На трассе конкурса, конечно же, книгу почитать времени нет. Но, тем не менее, танкисты у нас очень разносторонним, разносторонним в разностороннем плане подготовлены в творческой составляющей. Мы помним, в прошлом году на награждение как раз-таки в юдальном зачете некоторые команды представили творческие номера, танкисты пели песни, национальные песни, военные а также одна из команд, если я не ошибаюсь, Лаосская, спела песню «Три танкиста» на русском языке. Но это были незабываемые ощущения, воспоминания. Я думаю, в этом году тоже нас порадуют команды. Итак, задержка у сербской сборной. Загрузили боеприпас. Мишель стоит. А нет никакой задержки. Хорошо. Это просто лишь сосредотачивался. наводчик оператора правильно сделал. Есть цель. Без штрафных кругов продолжит движение по трассе конкурса. Пока заработал штрафной круг лишь только один экипаж. И то за нарушение, э, за нарушение, так сказать, правил. А вот по поражению целей все великолепно. 5 из 5 Казахстан, Беларусь 4 из 5, Азербайджан 4 из 5, Сербия 3 из 5. Идем на рекорд, быть может в заезде все 4 команды, все 4 экипажа справятся с э, огневыми задачами. На 5 из 5. Будем очень надеяться. Итак, Казахстан, третий круг. Осталось совсем немного до финиша. Азербайджан также на третьем круге. А белорусская сборная приближается к завершению дистанции второго круга. Посмотрим на отсечку по времени. Пока Брод немного освежится, остудить боевую машину и продолжить движение дальше по трассе конкурса. Следом танк Казахстана. Так, у казахской сборной осталось совсем немного. Курган. Ограниченный проход и противотанковый ров. Казахская армия Написано на танке. Ох, какой, друзья мои, опасный, опасный был маневр, преодолевая препятствия. Колейный мост, Вы видите, механик, водитель, ноги не рассчитал скорость, поторопился. Это может привести попросту к травматизму. Так делать ни в коем случае нельзя, повнимательнее, повнимательнее нужно быть механику водителю поосторожнее. Все-таки первостепенная, самая главная задача. Это не победа, друзья мои. Самая главная задача, это не допустить травматизма. Повтор. Стрельба сербской сборной. И как раз это был тот самый выстрел, который э, заставил команду использовать дополнительный боеприпас. Рикошетом. Рикошетом ушел снаряд, пробил мишень, но результатом это назвать нет такой возможности. Итак, танк красного цвета. Северская сборная завершать первый круг немного остается совсем. Смотрите, какая кучность движение на индивидуальной гонке, на трассе конкурса. Сейчас рядышком друг с другом идут три танка. Белорусская сборная будет завершать второй круг немного более 12 минут. Посмотрим по, отсечке, по вре... на отсечку по времени узнаем уже приблизительно, кто же лидер в этом заезде. Отсечка. Беларусь лидирует пока, друзья. Беларусь лидирует. Для каждой команды... Время было э, засечено с момента начала движения на старте. И вот сейчас как раз-таки благодаря отсечке по времени мы можем с вами наблюдать, кто является лидером заезда. Пока, подчеркиваю. Итак, 3, 2, 1, финиш! Сборная Казахстана выступила в индивидуальной гонке танкового биатлона. Это третий экипаж и время 21 минута. 25 секунд. 21 минута и 25 секунд, друзья мои. Но в общем рейтинге пока это шестая строчка. Пока шестая строчка. Впереди еще финиш Беларуси, Азербайджана, Сербии. Не будем спешить. Узнаем скоро окончательные результаты. Так, сербская сборная завершила первый круг. Отсечка по времени 10.04. Отстают на 4 минуты от белорусской сборной. По завершению как раз-таки первого круга. Осторожно, внимательно. Механик-водитель ведет боевую машину, преодолевает препятствия колейный мост. Без нарушений белый флаг поднял полевой орбит, а вот и Азербайджан. Готов открыть огонь по мишени номер 9. Ручной противотанковый гранатомет. Итак, 15 боеприпасов. Пулемет Калашникова спаренный с танковой пушкой. Используется для выполнения данной огневой задачи. Ну, видно, куда летят пули. Есть требезги! И вновь бьется стекло на танковом биатлоне. И бьется оно лишь только на счастье и радость участникам, болельщикам, семьям участников и болельщиков, да всем-всем людям нашей необъятной планеты. Продолжает движение по трассе конкурса. Это был наводчик-оператор Джейхун Шихзадаев. 33 года Джейхуну. Не первый раз уже участвует в танковом биатлоне. Повтор. Республика Беларусь. Колейный мост. Преодоление препятствия. Итак, еще раз просит показать главный судья конкурса. Повтор белорусской сборной. Преодоление препятствия. Колейный мост. Я думаю... Да, на отдельном экране сейчас главный судья соревнований наблюдает в режиме онлайн. Преодоление данного препятствия. А здесь и судья от э, сборной республики Беларусь также наблюдает за выполнением задачи. Ну а пока команда загружает боеприпасы. научик оператора будет вести стрельбу по мишени номер 9. Итак, ну вот сейчас прямой эфир э, прерывает повтор. Был сход с колеи. Был сход с колеи. Немножко ошибся механик-водитель. Придется зайти на пидстоп. Придется зайти на пидстоп экипажу. Я думаю, перед финишем, скорее всего, как раз-таки перед самим финишем, есть штрафная площадка. И зачастую, если ошибка была на третьем круге, то на пидстоп предфинишные заводят экипажи. выше немного выше нужно брать наводчику. Чуть-чуть выше ЕСЛ. Хорошо. Добивает ее! Добивает, выстреливая все боеприпасы. 15 вперед, вперед, боеприпасов желтый, калибром 7,62 мм. Отправлены четко в цель. Давай, давай, давай, Мишень пошел, пошел, пошел. разбита в дребезге. Но единственная печаль, конечно, в том, что придется зайти белорусской сборной на пит-стоп, Выполнить контрольный осмотр машины. Азербайджанская команда на третьем круге. Немного остается до финиша, но азербайджанская команда стартовала второй. Будет финишировать, соответственно, будет первой. На данный момент у азербайджанской сборной 21 минута 50 секунд. В Беларуси 16 минут и 8 секунд. Еще зайти на пидстоп это как минимум минута. Да И дойти до финиша около трех минут. Загрузка боеприпасов, сербская сборная, командир танка готовится вести огонь из зенитного пулемета «Корт». «Корт» предназначен для стрельбы по воздушным целям, по низколетящим воздушным целям, который является вертолет, зависший вертолет, имитирует вертолет здесь мишень номер 25, в соответствии с, куртом, с курсом стрельб, это ее нумерация, ну а название, собственно, вертолет на 900 метров, оно установлено. Итак, мишень в поле. Открывает огонь командир танка сербской сборной. Ну что ж, будет ли попадание? Остается немного короткими очередями. Сейчас направляет пули в направление цели. Но пока мишень целая невредима. Никола Иванович. Завершает выполнение огневой задачи и придется зайти на штрафной круг. Да, ближайший штрафной круг сейчас назначает главный судья соревнований сербской сборной. И, ну что ж, не удалось всем экипажам отработать на 5 из 5. Но мы встречаем на финише сборную Азербайджану. Завершила выступление в индивидуальной гонке команда. Это третий экипаж и финиш. Вторая строчка пока в этом заезде. 23 минуты и 22 секунды. Отставание от Казахстана минута 57. Вот и тренерский штаб сейчас на экранах будут подводить итоги, проводить работу над ошибками, ведь впереди эстафета. Однозначно команда Азербайджана в эстафете. Вспомним еще раз экипаж, прапорщик Софияр Асланов. Командир танка. Наводчик-оператор прапорщик Джейхун Шихзадаев и механик-водитель прапорщик Вахдат Асадов. Браво! Танкисты Азербайджана! Вы большие молодцы! Действительно, продемонстрировали высочайшее мастерство. Пять из пяти мишени было поражено. Хорошее время, очень достойное время, великолепная работа. Вот именно этот танковый биатлон и любит вся Россия и весь мир. Итак, сборная Беларуси немного совсем остается. Немного остается до финиша. Придется зайти на пидстоп перед финишем, друзья мои. Мы помним нарушение, допустил порядка определения препятствия механик-водитель. Пидстоп, останавливается экипаж, глушит двигатель. Ох, как грустно и обидно сейчас экипаж. Вы представляете, друзья, ведь финиш уже виден, его наблюдает экипаж. Небооруженным взглядом, как говорится, до него рукой подать. Но придется выполнять задачу по осмотру машины. Около минуты примерно на это время уходит у экипажа. Выполняется данная задача следующим образом. Экипаж останавливается, глушит двигатель, выходит из машины, осматривает ее, обойдя вокруг. После этого э, вновь занимает штатные места. Потом вновь нужно выйти из танка, обойти еще раз вокруг. И э, после второго осмотра садится в машину, закрывать люки. И продолжает движение. Итак, сборная Республики Беларусь завершает выступление в индивидуальной гонке танкового биатлона 2021 года. Танк Т-72Б3 приближается к финишу. Очень хорошее время. 19 минут 47 секунд. Ну что ж, это лидер этого заезда. Финиш! 19 минут 52 секунды с учетом штрафной площадки. Друзья мои, очень хорошее время. Очень хорошее время, пока команда входит но в десятку лучших экипажей однозначно. Подведение итогов будет сегодня уже вечером. Награждение состоится буквально через несколько дней. А пока поздравляют друг друга сейчас тренерский штаб. Генерал-майор Андрей Некрашевич, я думаю, проведет разбор этого заезда. Обязательно учтут все ошибки. но ну и вперед, Беларусь! В эстафету. Однозначно белорусская сборная выступит в эстафете танкового биатлона. Выполняет воинское приветствие. Сейчас экипаж приветствует, конечно же, и главный судья соревнования, генерал-майор Александр Глазков. Видимо, Андрей Некрашевич приветствует свой экипаж. Показывает ребятам, что он их видит, он их наблюдает. И тоже благодарен за яркое выступление. Молодцы. Хорошо, справились задача, великолепная работа. Ну, белорусские танкисты нас радуют каждый год танком биатлоне, да собственно, как и команда Казахстана, Беларуси, Сербия, китайская команда очень сильная, подготовленная, выступает в конкурсе ежегодно. Ну и, конечно же, наши родные, наши дорогие и любимые танкисты Российской Федерации, которые уже завершили выступление. Сборная России вчера выступила в индивидуальной гонке. Пока на данный момент первые два места рейтинга за нашими экипажами. Лучший результат у второго экипажа Российской Федерации, Южный военный округ. На второй строчке первый экипаж представители Восточного военного округа. Лучший результат у нашей команды 19 минут и 18 секунд. Ну а, так сказать, аутсайдеры этого этапа это сирийская сборная. Первый экипаж 39 минут 35 секунд. К сожалению, команда Скорее, не сможет принять участие в эстафете. Но не будем забегать слишком сильно вперед. Сегодня состоится заседание судейской комиссии. И после этого мы узнаем. Второй круг. Сербия на втором круге пока, друзья. Впереди еще один круг. Впереди еще одна огневая задача. Стрельба по мишени номер 9. Препятствовать противотанковый ров. Нельзя останавливаться, скатываться назад. Но это и делает механик-водитель. Поднимает белый флаг полевой арбитр. Продолжает движение экипаж. Не было нарушений. Отсечка по времени уже через несколько секунд. Итак, друзья, нас с вами ждет очередной заезд сразу же после завершения этого заезда. Осмотр мишени состоится после завершения второго заезда, в котором выступят Венесуэла, Сирия, Монголия и Вьетнам. Тоже ждет нас очень яркий заезд. Сильная команда Монголия году не участвовали но по всей видимости весь год учились вьетнам нас безусловно радует своими успехами Еще недавно участвовали во втором дивизионе Вот уже в этом году в первом дивизионе и очень хорошо подготовились для участия в высшем золотом дивизионе конкурса венесуэла традиционно в танковом биатлоне также также показывает неплохое Выполнение задач конкурса, неплохое выполнение гибных задач. Но в первую очередь превалирует стрельба над скоростью движения танка. Поэтому, конечно же, мы оцениваем по результатам стрельбы команды. В первую очередь для этого и введены изменения. В прошлом году были... По указанию главнокомандующего сухопутными войсками генерала армии Олега Леонидовича Солюкова а, дополнительные три артиллерийских выстрела для первого дивизиона. Как в индивидуальной гонке, так и в эстафете. Теперь используются а, Изменение Было протестировано в прошлом году, но ну, а вот в этом году оно уже прочно закрепилось в правилах танкового биатлона. И я думаю, куда уже больше из правил не денется. на ну, эстафету эстафета нас ждет, друзья мои. Эстафета ярче, еще дольше и интереснее. А по той причине, что в эстафете на одном танке будут участвовать сразу же все представители трех экипажей, передавая эстафету друг другу. Каждому экипажу придется пройти по четыре круга, в отличие от индивидуальной гонки. Один свободный три круга с выполнением огневых задач. Мишень не станет больше. Появится еще одна мишень для стрельбы из зенитного пулемета. Появится еще две мишени для стрельбы из спаренного пулемета калибром 7,62 мм. Плюс ко всему будет сложнее и механику-водителю первого дивизиона. Потому что появится еще одно препятствие. Змейка после препятствия гребенка. Это изменение этого года. Тестируем в этом году. Но я думаю, в качестве усложнения трассы это очень правильное решение. Механики-водители тоже должны продемонстрировать свое мастерство. Высочайшее мастерство в мировом первенстве сильнейших танкистов мира. Итак, Косогор. Два косогора. Идентичные препятствия. Между ними Скар, Пока хорошо идет э, механик-водитель сербской сборной. Еще раз напомню, это младший сержант Боян Маркович. Всего в строю сербской армии 212 танков. Э, в соответствии с, открытыми, с данными из открытых источников. М84, э, разных модификаций. И 30 танков Т-72М1. На 2020 год в вооруженных силах Сербии насчитывается около 30 тысяч военнослужащих, а в сухопутных войсках более 13 тысяч военнослужащих. Останавливается танк на участке загрузки боеприпасов и ведения боевой стрельбы. Загрузка завершена. Готов, сейчас докладывает командир танка. О том, что наводчик-оператор готов вести стрельбу. Мишень в поле. Ну что ж, пожелаем удачи сербской сборной, сербскому экипажу и наводчику-оператору в первую очередь. Младший сержант Савич Доротей. 24 года ему, уроженец города Новисад. Сад. Так, хватит ли 15 боеприпасов, остается вопрос открытым для того, чтобы справиться с данной целью. Итак, открывает огонь. Открывает огонь. Видно, как летят трассы. И слышно здесь, слышно судейские вышки. Остали, остались еще боеприпасы. Что ж, неужели... Неужели... Нет, нет, нет, друзья мои, не будет штрафного круга. Хорошо. Сербская сборная продолжает выступать в, в индивидуальной гонке, в индивидуальном зачете без штрафных кругов. Великолепная работа. Городей Савич, наводчик-оператор третьего экипажа. Одну мишень лишь только не удалось поразить. С первого раза, я напомню, это была мишень номер 12. А вот 25-ю... Не поразили вовсе. Но если по 12-м мишеням была возможность пострелять дополнительными боеприпасами, то э, на мишени вертолет такой возможности нет. 15 боеприпасов есть, и все больше дополнительных никаких, соответственно, не имеется. Прямолинейный участок движения, трассы индивидуальной гонки. Здесь можно здорово разогнаться на танке, но быть предельно осторожным и внимательным, потому что в конце скоростного участка находится препятствие участок в минно-зрывном заграждении. Остается пока непобитым рекорд танкового биатлона в скорости. 84 километра в час показал скорость экипаж в 2019 году Российской Федерации под управлением механика-водителя старшего сержанта Ивана Осеева. на данный момент 62 километра лучший результат, который показал в этом заезде. 62 километра в час механик-водитель сербской сборной. Ну, скорость, безусловно, важна, но нужно быть внимательным и осторожным. Для того, чтобы развивать такую скорость на танке, более 80 км в час, нужно действительно обладать колоссальным опытом, знанием трассы. Но в целом трассу знают. Экипажи участвуют не впервые. Еще раз напомню о том, что полностью на 100% обновляются экипажи у России каждый год в соответствии с указаниями министра обороны Российской Федерации, генерал, э, героя Российской Федерации, генерала армии Сергея Кужегетовича Шойгу. Э, команда, участвующая в танковом биатлоне, да и в любом конкурсе армейских международных игр, э, больше не участвует. Есть шанс такой э, лишь только один у военнослужащих армии России. В течение года идет жесточайший отбор, начиная с э, состязаний. В полках, танковых полках, танковых бригадах, дивизиях, армиях, военных округах и завершается отбор танкистов в сборную России. Проведение всеармейского состязания по прямой выучке среди танковых подразделений. В этом году состязания проходили в центральных военных округи. итак немного остается в сборной. Пока 26 минут и 57 секунд. Сербия, второй экипаж, да э, лучший экипаж в команде пока был, 24 минуты 33 секунды показал время, ну а первый экипаж 25 минут и 50 секунд. Сейчас напомню, в следующем заезде мы с вами ожидаем Вьетнам, Монголия, Сирия и Венесуэла. Но также сегодня еще и заезд второго дивизиона. В целом в армейских международных играх 2021 года 34 конкурса, в которых разыгрывается 38 комплектов наград. По два комплекта в танковом биатлоне, снайперском рубеже, Кубке моря и конкурсе «Верный друг». Впервые в армии принимают участие 5 государств. Это Бразилия, буркина фасо Кипр, Камерун и Королевство Эсватини. Принимает участие более 6 тысяч человек. Если быть точнее, то это 6239. На территории России проводится 17 конкурсов, а за пределами Российской Федерации 19. Беларусь, Китай, Иране, Вьетнаме, Казахстане, Катаре, Алжире, Армении, Сербии и Узбекистане. Ну что ж, а вот и финишная прямая сербская сборная завершает выступление в едальной гонке танкового биатлона. Будет ли она в эстафете? Не готов ответить. Финиш. Узнаем уже совсем скоро. А пока результат. 28 минут и 18 секунд. Это четвертая строчка в этом заезде. Мы говорим огромное спасибо сербской команде за выступление. Яркое выступление. Яркий танковый биатлон сегодня продемонстрировали экипажи. Итак, сербская команда, третий экипаж. Старший лейтенант Никола Иванович. Младший сержант Доротей Савич, младший сержант Боян Маркович. Браво! Сербы, браво! Танкисты! По-настоящему молодцы! А вот и тренер сборной, Он же и судья Обнимают друг друга. Поздравляет. Представители Беларуси, Сербия. Вы знаете, царит невероятная дружба здесь, на танковом биатлоне. Выполняет воинское приветствие. Сейчас команда приветствует их. Тренерский штаб. Благодарить за выступление и благодарим за выступление и мы, болельщики танкового биатлона. Ну что ж, друзья, это телеканал «Звезда», с вами комментатор танкового биатлона Николай Федоров. На этом будем прощаться, ненадолго прощаться, а услышимся уже в следующем заезде. Результаты. Сербия 28-18, Азербайджан 23-22, Казахстан 21 минута 25 секунд и Беларусь 19 минут 52 секунды. Итак, друзья, следующий заезд состоится... В 11 часов 20 минут. Всем приятного просмотра. Берегите друг друга, любите друг друга и будьте счастливы. Услышимся уже через несколько мгновений.